Здесь собрались люди свободные, свободно мыслящие. Я не собираюсь вам навязывать то, что я вам буду говорить, но, с другой стороны, хотел бы предупредить, что то, что я буду говорить, опирается все-таки на научное знание. То есть построено на базе, как и положено для ученого, источников, в данном случае документов, свидетельств людей, участников событий но не на свидетельствах публицистов и проповедников. Вот. Это тоже надо понимать, потому что это другая форма свидетельства, имеющая другое просто качество происхождения информации, происхождения представления о том, что они говорят. Иногда ученые кажутся очень сухими в своих высказываниях, в своих мыслях, но ученый должен быть осторожным. В отличие от проповедника, потому что ученый очень серьезно отвечает за то, что он говорит, понимаете? Ученым быть в современном мире вообще трудно. От ученого ждут иногда, как от проповедника, такой божественной истины, которую ищут в науке, а он может только лишь ждать то, до чего доросло человеческое знание. Но не более этого. Вот. А человеческое знание, оно ограничено. Потому что то, что замыслено Господом Богом, и то, что Он имеет в виду человеку, постичь, судя по всему, не дано. Ну, на всяком случае, судя по тому, как люди себя ведут. Вот как они живут, как они поступают. Поэтому ученые не правы, когда они уж совсем претендуют на то, что вот в их руках сейчас бьется истина. Нет, конечно. В их руках находится определенный уровень знания, который может достигнуть человечество вот в то время, когда живет и работает ученый. Вот я бы хотел, чтобы уважаемая аудитория это поняла. Это очень серьезный момент, потому что когда это не осознается, ну, возникает очень большие претензии к ученым. Ну, как бы того, ну вот вы тут сидите, понимаете, вам зарплату платят, вы штаны просиживаете, а результата вот как-то вашей деятельности не видно, а мы живем все хуже и хуже. Я думаю, что в этом смысле общество несправедливо к ученым. Ученые стараются, но чаще всего их не слушают когда они говорят не только власть придержащих не слушает, но и само общество не склонно слушать Вообще люди склонны на самом деле поступать по знаменитой формуле которую вывел еще александр сергеевич пушкин тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман вот сознание людей и общественное темпач сознание но прибывает всегда в плену мифов причем, эти мифы, в общем-то, строятся на почве самолюбования. И это самое неприятное. И причем я бы сказал вот по своему опыту и представлению, что, конечно, утрата веры в Бога, произошедшая постепенно в течение XIX-XX века, привела, конечно, к гипертрофированному самолюбованию человеком со стороны человека. Он поверил весьма неосновательно, судя по тому, к чему цивилизация пришла, во свое всемогущество. Он поверил, что он вот собственными руками и собственным сознанием может сотворить то же самое, что сотворил Господь и отменил Господа Бога для себя. Я бы сказал, что после этого человек остался не физически, но нравственно, в унылом одиночестве. Я бы сказал, что он сбился с пути и идет сейчас такими темными тропами, что иногда мне кажется, что он к свету правды, добра и истины может ведь и не выйти. И может, наверное, не хотелось бы этого, естественно, никоим образом, но может вот по такому самообольщению и самолюбованию даже погубить и себя, и все окружающие. Но от такими вещами не задуматься, потому что это же тогда действительно надо заниматься историческим знанием. Вот там такое скрупулезное на самом деле. Процесс должен быть длительным во всех формах человеческой деятельности, не только в межличностных отношениях между мужчинами и женщинами. Тогда этот процесс и доставляет приятность, похожую на эти самые отношения. Поэтому если настоящий ученый, он, конечно, переживает удовлетворение от работы тоже, а не только от личной жизни. В этом смысле ученые даже более счастливые люди, чем обычные обыватели. Но если настоящий, конечно, ученый, посвятивший себя самому предмету полностью. Если вы думаете, что история это про политику, про хронологию...